Приветствую всех! И пока мой проект бьет вершины популярности в WebPic Mega Jamie, а YouTube пытается монетизировать мои ролики без причины-следствия, мы поговорим о том, как я создавал этот проект. Тема конкурса, конечно, двулика, и много участников разделились э, по категориям. Некоторые делали про космос, некоторые делали про ограничение памяти, некоторые просто делали и отправляли то, что они делали. Э, но, в принципе, вы можете зайти на страницу конкурса и посмотреть, кто что отправлял, сравнить, и можете даже поиграть, если что-то вам понравится. Теперь давайте перейдем к проекту, и я просто расскажу о том, что реализовано, как реализовано, и, в принципе, я думаю, вам многое станет из этого видео понятно. Вот мы видим главное меню игры, где, в принципе, у нас есть какой-то анимированный более-менее фон, да, камера у нас трясется, тряска камеры реализована с помощью камеры шейк. Это отдельный blueprint, в принципе, мы его в некоторых уроках, по-моему, рассматривали. Здесь у нас бэкграунд абсолютно стандартный, просто настроен цвет sky-сферы. И также у нас 2D-картинка якобы планеты, это просто кружок, разрисованный как попало, и добавлен фильтр масляной краски в Гимпе. GIMP. GIMP это, если что, аналог фотошопа, но бесплатный как блендер. И, в принципе, да, здесь платформа, космический корабль, можно, в принципе, сказать, что мы как-то соответствуем стилистике. Дальше мне понадобилось добавить какие-то кнопки, кнопка старт, контакты, мы наводим здесь, показываются мои контакты. И также у нас есть настройки что примечательно я работал с пятым Unreal, и здесь есть две ноты интересные в четвертом их по моему больше но здесь была возможность сразу переключить все настройки либо на лоу графику либо на ультра графику насколько я помню когда я работал с четвертым Unreal, там их было больше то есть мы могли на каждый этап графики автоматически переключаться здесь же у нас только два либо мы можем настраивать все кастомно то есть текстуры отдельно материалы стриминг отдельно эффекты отдельно музыку отдельно и при переключении на лоу в принципе мы получаем некую уже пиксельную игру да то есть у нас все пикселизируется и какой-то experience от прохождения, он становится абсолютно другим, поскольку здесь уже все выглядит немного иначе. Давайте поставим ультра. Настройки можем закрыть. Также есть кнопка выхода игры. У нас всплывает окно. Нажмем нет и нажмем старт. Весь блюр э, при старте и при окончании игры он сделан виджетом, то есть есть главный виджет, который просто блюрит нам э, картинку при старте э, либо же окончании. Мы начинаем игру, здесь мы видим обычный виджет, который находится на уровне Видим просто анимацию, добавленную на уровень И также видим объект Этот объект с красным свечением это является ключом для того, чтобы мы могли открыть дверь То есть в самом начале уровня я решил показать то, что персонаж может открывать двери да, Но они используются только в самом конце То есть мы поднимаем ключ этот ключ как бы вставляется в нашего персонажа, то есть он их так переносит. В принципе, я не могу сказать, что этот персонаж является человеком, поскольку космическая тематика. По задумке персонажи находятся на астероиде, где некогда была колония, и колония пришла в упадок, и все пытаются выбраться из этого астероида. В общем-то, не все это могут. Вот у нас персонаж лежит, говорит собери все ключи чтобы выбраться отсюда и постарайся не умереть мы подходим да, мы можем взаимодействовать с дверью персонаж вставляет ключ дверь открывается и мы двигаемся дальше вот на заднем фоне мы можем видеть анимированные шестеренки какой-то бэкграунд собственно вот этот белый бэкграунд и черный наверху это задний фон, который я просто сфотографировал на телефон и добавил эффектов. Первый элемент, да, у нас лифт, мы можем подняться и отправиться дальше. Здесь я решил как-то разнообразить и просто, когда наш персонаж находится на платформе, да, либо соприкасается с ней, у нас включается симуляция физики. Ну, здесь она включается немного раньше, для того, чтобы персонаж не толкнул э, платформу, да, и не упал вниз. Если мы упадем вниз, соответственно, у нас персонаж умрет. Мы двигаемся дальше. У нас уже есть один ключ, да, мы подняли на платформе, и здесь сделана небольшая ловушка. То, что когда персонаж идешь, идет, э, то также у этих объектов включается симуляция физики, и мы собственно можем упасть если мы остановимся двигаемся дальше здесь тоже мы работаем с физикой здесь у нас физика уже включена объекта и он просто стоит на цилиндре на обычном цилиндре который можно добавить в движке и если мы сюда наступим или толкнем да то мы как бы уже сделали ошибку и мы, в принципе, уже ничего сделать с этим не сможем. Но у нас есть шанс пройти это таким образом, чтобы сюда прыгнуть. Давайте я попробую перепрыгнуть. И у нас, собственно, не получилось пройти. Давайте нажмем рестарт, так как у персонажа одна жизнь. И быстро пробежим снова до этого момента. Вот, собственно, мы проходим. Дальше мы ждем платформу, которая подъезжает. Становимся на эту платформу и двигаемся к следующим препятствиям. Здесь у нас как бы ложное разделение. Здесь стоят платформы, на которые мы можем прыгнуть. Но если мы на них прыгнем, они просто упадут. И мы, собственно... Проиграем, Поэтому нам нужно подняться вверх. И здесь есть небольшая подсказка. Это стрелочки, что мы можем двигаться и туда, и туда. Мы идем сюда. Здесь также у нас находится анимация персонажа. Просто замененным цветом глаз. Мы поднимаем ключ. То есть персонаж говорит, будь осторожен с гравитацией. Мы идем сюда. И здесь у нас есть стрелочка, да? Ну, мы можем предположить, что нам нужно просто сюда идти. И наш персонаж как бы спускается по гравитации. Здесь у нас стрелочка вверх. Ну, предполагается, что игрок должен догадаться, что здесь нужно просто бежать вперед и прыгать. И с помощью гравитации, собственно, мы преодолеваем это препятствие. Но не долетаем. Да, возможно, есть недоработка, что не добавлены чекпоинты, но учитывая длину уровня и вообще, в принципе, длину этой игры, то смысла добавлять чекпоинты не особо много было. Вот, собственно, мы проходим дальше. Здесь мы бежим, у нас внезапно падает платформа, и если мы как бы остановимся на середине этой платформы, то мы упадем в щель и мы умрем. У нас там дальше также стоят стрелочки, показывающие то, что мы можем идти в обе стороны. Здесь также у нас персонаж что-то пытается нам сказать. Мы идем дальше, мы собрали три ключа и в принципе мы уже на финишной прямой этого уровня. Мы двигаемся вперед. И если, к примеру, персонаж не собрал три ключа, то он в любой момент может вернуться назад и попытаться их найти, если он не нашел их с первого раза. Мы вставляем три ключа, двигаемся вперед, становимся на лифт, и мы, в принципе, видим выход, мы прыгаем вниз, Здесь у нас космический корабль, мы подходим, взаимодействуем, и наш персонаж улетает. Собственно, вот проигрывается секвенсер уровня, и мы возвращаемся в главное меню, собственно, которое немного связано с концовкой, что якобы персонаж улетел, да, он улетел к этой планете, но сейчас он находится на какой-то платформе, где у нас есть трава, да, и сидят эти зеленые человечки, собственно которых он встречал на протяжении прошлого уровня вот такая простая задумка простой проект с простыми механиками которые удалось реализовать за данное время хоть я и не все время работал конкретно над этой игрой думаю если бы я потратил все 6 дней на разработку подобного проекта думаю получилось бы конечно же намного лучше и в общем-то по поводу монетизации, о которой я говорил в начале ролика, то что YouTube почему-то решил монетизировать э, мой ролик, который был с демонстрацией этой игры, э, по какой причине неизвестно, но ну, по крайней мере у меня на нем просто каждое включение вылазит какая-то реклама, которая в принципе там быть не должно, поскольку... Э, Конкретно там, где демонстрируется этот проект, там нет никакой либо авторской музыки, поскольку звуки я делал сам. Собственно, игру я тоже делал сам, поэтому она никак не может нарушать чьи-то авторские права. Ну, в общем, это странно. Поэтому, если вы не подписаны на канал, подписывайтесь. Возможно, когда мы преодолеем порог... И нам будет доступна монетизация, возможно реклама все-таки уберется, либо по крайней мере я смогу это как-то контролировать. Поэтому всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, проходите игру, пишите свое мнение о том, что вы здесь увидели. И всем пока!